У меня сейчас жена и дети находятся в тюрьме в городской градце, в, в Пацградс тюрьма. И мне кажется, это безумная ситуация. Я число доверенного лицо знаю, номер камеры. Это камера 303, это обыкновенная тюремная камера, в которой помимо взрослого человека моей жены содержится три малолетних ребенка. 9, 6 и 3 лет. Мне кажется, ситуация безумная. А как мне передали, это делается с целью оказать какое-то давление на меня. Ну, возможно, они... Добьются какого-то в этом успеха. Потому что, блин, ну это безумно. Что? Это, ну, как-то это это напоминает мне слишком уж исторические параллели 75-летней давности. Как-то слишком похоже. Тоже благополучное общество. И при этом вот так относящееся к людям, которых они считают неравными себе.